Всем добрый вечер, 8 сентября. Продолжаем эксперимент по объединению семей напрямую с предварительной изоляцией плодных маток в обычной пересылочной клеточке. Первые две семьи я показывал, три недели назад объединял с предварительной выдержкой некоторое время, и то так чисто символически, чтобы те, кто будет практиковать, первый раз давали в общем доверялись этой логике и перестраховывались в этом плане дать возможность такого кратковременного хотя бы сировства но сейчас уже прошел пошел процесс усовершенствования этого объединения ускорения то есть две Семьи Рядом стоял отводок. Обгулялась матка молодая. В этой семье основной уже была пересылочная клеточка. Только здесь обгулялась. Сразу же сажу ее в клеточку и помещаю сверху. А здесь уже было две даже матки в клеточке. Никаких предварительных осиротений. Сразу объединяю и в клеточку, и ставлю сверху на эту семью. Причем матки разного возраста. Прошлогодняя, ну не знаю, зеленая метка какая. Ну не, не обязательно уточнять прошлый год, позапрошлый год. Самое главное то, что старые молодые матки. Это видно, да? Если они возле какой-то конкретно клеточки одной проявляют большую, большую активность. К ней не активность, а скопление пчел больше. Ничего страшного. Мало ли разговаривают с женщинами между собой. Все равно они кормят их, маток, и они сохраняются. Кроме того, еще и свищевая матка вышла. И где-то гуляет, будет 10 дней тепла, возможно, обгуляется. Ну ничего, мы ее клеточку посадим. То есть эксперименты по максимуму. На все варианты, на все случаи, чтобы знать, как это, как это будет выглядеть вообще в конечном итоге? Где это золотая середина по примирению? И если есть подводный камень, то в чем он заключается? Потому что слишком уж... Все гладко идет. И когда этот камень проявится. Это та семья, самая первая, что я объединял. Было три корпуса, ну расплод вышел, и я один убрал. Он мне нужен. Пасека готовится уже к закормке. Ну, видно, да? Как они были эти матки в полном здравии. Так они и находятся. Так будем зимовать. Дальше нужно будет принимать решение, какую-то технологичность. Но ничего. На первом этапе достаточно того, что по вот три недели уже матки сидят без всякого. Но гость программы, конечно же, банк маток. Ради чего это все Ради чего эти все эксперименты проводятся? Возможен ли такой вариант сохранности маток? Несколько, 10 и больше. Специальной конструкции. Вот сегодня получил первую партию. И в 10 часов, сейчас 6 вечера, в 10 часов подсадил сегодня. Так, знакомая, да? Конфигурация. Так, придется стряхнуть, потому что заг ничего не будет видно. Кот в мешке будет. Так, вот они все матки. Видно эти матки. некоторых, Некоторые деления Никола пчела. Ну еще, может оно и к лучшему. Посмотрим, насколько это опасно, присутствие там пчелы. Или действительно нужно полностью их все держать без контакта с пчелой. Или ничего страшного, если одиночные будут проникать. Ну и знакомое изготовление Николая Кияшка. Маток я сегодня получил из благотворительного фонда Юрия Яранцева первую партию. Продолжение следует. Еще два банка таких и чуть-чуть не таких. Будем пробовать по-разному и междурамочные, и сверху лежать на брусках будут. То есть начало положено. И потихоньку будем думать, где же этот подводный камень, чтобы заранее проложить фарватор. И не наскочить, как Титанику на айсберг. Но будем руководствоваться логикой. Контакта прямого пчел с маткой нет, значит это уже... Является хорошей предпосылкой к тому, что на перспективе эксперимент, по идее, должен закончиться благополучно. Ничего не получится, конечно, если ничего не делать, не рисковать, не ощутить боль утраты. Для того не эксперименты. Без шишек не получится. Ну, шишки, конечно, свои сильнее всего ощущаются, но они только нам и понятны. И самые эффективные. Затем решения принимаем после того, как получим свои шишки. На чужих. Чужие можно только созерцаться со стороны и посочувствовать. Итак, всего доброго, до следующих! общение наших в роликах. Это был эксперимент банк маток. Первый вариант. Дальше следует второй вариант. Всего доброго, до свидания.